Я хочу вам показать какое блюдо у нас внутри это блюдо очень мне понравилось я его узнала от одной знакомой и сейчас хочу показать вам картошечка сюда подойдет молодая миленькая мы ее хорошо помыли помыли с мочалочкой лучше всего теперь берем глубокую сковородку такую, чтобы потом можно было накрыть крышкой. Налили сюда растительного масла. Растительное масло должно покрыть сантиметров на 5 сковородку. Загрузили, оно подогрелось, загрузили нашу картошку и будем жарить. Суть самой этой картошки или этого блюда такова. Картошка Жарится как во фритюре, но целенькой. Сейчас накрываем крышкой. И она немного прожарится. Картошка поджарилась. Бросаем сливочного масла для вкуса. Перемешаем. И сейчас добавим укроп. И последний штрих укропчик вот такое блюдо новое блюдо картошки пробуйте экспериментируйте приятного аппетита